Кредис и хорошие времена предлагайте клиентам скидки и специальные предложения. Таким образом вы подтвердите ситуацию у ваших клиентов. Они станут еще более уверены в вас. Они подумают, ага, раз он делает мне специальное предложение или скидку, значит его бизнес растет и становится сильнее.